Молитва — это не только слова. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова 5.16 Иногда только шепот, иногда нету слов, и в безмолвной тиши только сердце зовет. Иногда это голос души и заков, иногда это плач, и страдание, и боль, Только слезы бывает, бегут по щекам, и лишь просьба горит в моих мокрых глазах. Но умеет Господь мой читать по глазам, не оставит души Он уставший в скорбях. Он пришел, не замедлил и душу омыл. От пятна и порока ее убелил, Сердце уха открыл, Чтоб его слышать мне, Чтобы впредь не блуждать одинокого тьме. Отступает обида, Прощение дышит, Сердце голос любви Божьей слышит, Он, как молния скалы не разрушит, Он поможет, утешит. И правде научит. Сокрушается ропот, приходит прозрение, И в душе изливается щедро прощение. Опускаются руки у наших врагов, На свободу всех пленных ведут языков. Время старое свергнув, возродилась душа, Добровольно приняв любви узы Христа. Это бремя Его, это бремя благо, Это рабство любви. И блаженство мое, слезы, только не те потекли по щекам, От любви преподуя Христовым ногам, Не о скорби теперь заблесели глаза, Это радости слезы, это небо роса. Ни моих ярких фраз он услышать хотел, Но всмотреться мне в душу Христос захотел. Не чужой для него была рана моя, Залечить он пришел и утешить меня. Без ответа с колен не отпустит он вас, Если жаждете вы этих божьих благ, Если хочется вам образ Божий вкусить, Если дни свои Богу хочешь ты подарить. Не пройдет мимо тех, кто возжаждет его, кто захочет почувствовать руку его, кто захочет попробовать вкуса воды, что ее источают из неба скалы. Не отпустит тебя, если голод в душе, есть как ко хлебу, который у него на столе. У стола своего он насытит тебя, чтобы ты не устал, по пустыне идя. Нет, не только молитва слова, что из уст так красиво звучат иногда, не уныние скуки то время, а жизнь, восполнение силы для следующих битв. Он поправит светильник в свой сердце моем и наполнится жертвенник Божьим огнем. Он очистит меня в этом небо огне, он о тайнах небесных поведает мне. Он расскажет, что завтрашний день принесет, Он откроет, что деток моих в жизни ждет. Он не будет молчать на вопросы мои, Он не хочет, что мраке блуждали все мы. Так как птица птенцов хочет всех нас собрать, Он и скорби спешит утешение дать. Он не скуп исцелить там, где тело болит, Не откажет тебе, все тебе объяснит. Научись его слышать молитве своей, О, прислушайся, Бог твой стоит у дверей, Отвори ему душу твою поскорей, Все, что в жизни требожит, ему ты и злей». Переполнен сосуд мой небесным вином, Что заиграло так сильно, как пламень его. Божий лик вижу я, Он любовью влечет, Он тревожит мне сердце и в вечность ведет. Будто весь мир исчез, нереальным не стал, Когда Сын Божий в славе предзором предстал, И любовь его пью я из рек вот живых. Он прекраснее всех, всех сокровищ земных. Аминь.